Всем привет, вами Макс Риск. Новый год! Вы клаш легион. Мне 18, -е. кстати, я забыл про вам сказать. А -а -а. Вот, вот, вот, вот. Итак, друзья. 1000. Было 1300. Реально было 1300. Теперь всем подняли. Сейчас играет у много игроков. Друзья, поэтому, потому что вас выполнили, берем первую колоду. Идем атаковать. Все. Кстати, можно тут купить еще за соточку. Лох -лох. Потом 3500 прокачать. Только стоит? И сколько там осталось еще? Ну, я вроде выиграл колесо удачи. Поэтому, друзья, покупаем. Мне не жалко. Мы же выиграли. Так, ну что ж, а Почему я убираю? Потому что он может атаковать экономику. А дальше у нас Хноу, именно Демон и вместе совместно будет. Это для дефа для краткости типа того. Все, ягода прокачано перед бой. Блин, ну я хочу топать 101. Было даже меньше кубков. 1600 уже поднял. че так быстро, йоу? Новичок. Что за новичок? Пишется новичок. Что значит? Ха. Первый раз такой вижу. Первый раз новичок. Клан короли. Кстати, у нас есть один чувачок с пылающей легионом. Есть один чувачок. Какой тоник, наверное? Чувак, Зима. Вон он, кстати. Ага, карта ясна, Понятно, тактика ясна. Да, ясно. Я буду экономику ломать. Кстати, про обно, вот нам. Но я уже рассказал на ролике, я уже. Выложу ее, оттуда на роль можете поискать, там очень интересный кайф. Так, кстати, там гноз запуска, да, некусно, смотри, бакс риск Хорошо. но тут красивый, блин. А вегец, три кубка прямо лицо к лицу. Нормально. Может быть, все здесь нужно было, бы а потом, уже что-то выдумать. Давай. Сейчас только будут камни грубо, точнее построить классный демон, кстати, 20-250. И так прям маленько ты сделаешь, что просто шикарно. Так, ну что, гну. Конечно хочу скинк там на солдатов, чтобы потом Эти вот э, на всех вас а, типа, дать Так, давай. Пожалуйста, пожалуйста, работайте. Блин, sorry. Sorry, что я напал на вас. Да, сейчас мы отстаем уже. Да. Ну ладно. -то, -то. Сейчас выиграем. еще один но я не знаю чем рак там занимается но саву советую запускать макс риск оки саву запустим Саву, также еще башню но ну, для безопасности там ну, буквально здесь, здесь. сюда идти но достаточно как я понимаю саву нам еще нужно саву по быстрому бром у нас напал. <реклама> uh -huh. И вон, в принципе, можно, конечно, потратить молот. Так, но ну если на бану оставлю, будет, конечно, кирдык Прячу тут базу. Где бой? Мы побеждаем. Что построил? Я даже против Когуру не знаю ничего. В принципе молодец, Макс Риск, красава. Пострепобырому. Дальше. Тут сердечко. И ну, все, в принципе, красава. Так. Коточка сбора меня, Витлай, безопасное место. Точнее, я сюда вот... Ну, тоже сюда вот Можно больше-больше сбирать? Ну да, мы по-настоящему Отлично. Враг может был момент вернуться. но не сдался. Сыграю явно что-то замутит. Замутит. Вот, кошки, я же не идет скоро будет база скорее всего нужно скорее базу построить чтобы быстрым по быстрому было, было все это а было. Было. кстати вы в принципе можете искать врагов, врагов кстати тут есть сохранялка вон новая сохранялка кстати я не заметил вас так давайте ворка быть еще одну базу у нас есть время бро окей друзья может быть тройку именно здесь почему бы нет так постройка а, ну шикарно было бы здесь дальше дать ему шанс мы побыстрым построим да кстати шанс более нужно больше ресурсов брать. так по возможно тут типа того поищем, да? Хочу, в принципе. построить Волка слушать. Когда будет мы напомню, конечно. Ну, нужно собирать ресурсы и, в принципе, атаковать, еще не по базу. нас только один очень мало. Пой, ну это я, блин, чему отключать? ой я, вас просто по буром, чтобы там там было больше жизни. Пойдем пойдет дальше. Давайте. У нас будет как я понял. а в принципе, атакуйте. понял а что там но быстрее уничтожим сегодня мы также мы тут что-то базовости к примеру здесь побыстрее чтобы нужно, вот он узнал там э, побыстрее где у нас мама горгуль ⁇ гро, чуть дешь у меня столько горгуль а как у столько нормально слушайте нормально против армады сорин меня даже и мысла смысла играть ну да ладно 3 а третьего так лоуд я тоже так ноут куча что же так ну, уже можно атаковать Давайте. Так уже ремонт, давай побыстрей, ты сможешь. А, вау, ну, тем, что, я тут точку заметил, так, так, а, заметил ну реально много горгуль кстати. Ну ладно, бро, я, типа, подался типа того, так скажем. Я против горгуль не могу даже выдумать, что сокола что или просто тоже гаргуль взять одноглазый одолеет нас еще кстати надо, в принципе вот такой так вот военно я думаю он... столько там у меня будет будет энергии да, производство производства так что типа там а ч ты сюда не прошел кстати не жаль ты, ты умер нужно посмотреть где он там кто вообще там <соed> <соed> это точка блин вы там чего будете войска все. Искать врагам. Это вся наша цель. А, так враг вообще тут еще. Мы заберем все ресурсы, конечно. И уже твою ж мать. быстро Производство. Да и ладно, ладно, забудьте про них. Вот что нужно экономику ломать, чтобы там этих войны не было. Они просто блоб-блоп. Нет шансов, я же говорю. Нет шансов. Сюда идти. Выйти на эту базу. Ломайте, чтобы чтоб прямо просто прям не хватало. Даже не знаю, кого брать. У нас есть слайдчи, самое прикольное, что есть. Блин, только у него кр крыло Давайте пацаны. Почему что ремонт делает, да? Ладно. Отступайте на эту базу, построим что-то. Мы армат будем строить вот и вс. Просто нет шанса. Уже, уже на нас нападают. Как так? Где он? что он не сдавался никогда кстати нам тут не хватает э, так скажем никогда не сдавайтесь может рях, типа так, давайте отступим Пошлите, вы просто врубайте должны. Кстати, да, можем тут врубить одного чувака, он да, но тут борде. Значит, тут построим, тут построим, тут построим. И построить. Давай, бро, макс риск. Roll, roll, не успеваю не успеваю есть пару кораблей и делаем. сюда ну, пока чтобы видеть врага нужно иметь что правильно горгуль а блин а что бы вот там уже войска войска все войска пожалуйста собирайтесь в новую точку пожалуйста уничтожить врага нужно ускориться а лодки все будут отвлекать врага. также хочу ускорить кожу на не тратить ресурсы так называем Просто строй чтобы быть врага нужно иметь с собой будем во-во-во давайте пацаны до максимум максима. Нет, не делай это, Танк, вот. <с> Что я тут делаю? Он наверное не знает. Класс. Собираем, собираем войну Рука пиздак шикарно. Фиговский. Мальчика здесь и собираем, собираемся. Реально уже хватит Не, не хватит. Бро. уже максим максимум Когда нападет, ему будет, конечно, кердык, конечно. Все, принципе, все. У нас напал. Но ну Он такой, что за приколы? Я в шоке. Давай врубай база врубай кусай, кусай его. А, лол, лол, чё вруби нас? Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай работай. Так этого. Желательно желательно центр. Дальше сюда. Вот, бро. Сюда еще. Давайте. Идет, конечно, нам будет вот, кредит ну ладно. Что поделать? Что там? Он пришел к нам врубать. Думаешь, ты такого мне да гарку запустил? хо хо, -хо. Я уже столько настроил все Каргуль, что, друзья, новая тактика против горку. Если заходили все, зах все базы, то друзья, вы красавы, вы сможете эм, уничтожить короля, королев. Слушайте, друзья, я выиграю, я выиграю, да, да, да, да, да. Реально? Смешно, да, просто. Давай, врубай. Все, бро, тебе кирдык. или тут враг, враг, я тут тут виде брагачу. Пацаны, здесь нужно идти. Шо, тут уже вырубил Давайте, давай давай давай на крючика врубая красава скорее всего он тут еще строил красава ебой ну что факел вот так games Ха -ха -ха. О, крутяк был, пересмотрим ну, там в конце хочу знать он вас там построили просто много сдался ну уж так убедишь йоу Почему я их взял? Потому что они 7 уровня, а у 3. Йоу. То есть у тебя 6 у меня выигрывают. Выигрывают. Йоу. Карта ему большая. Йоу. Ну все, понятно. Давай покажем. Круптякоче. Это орда классно по этой вороне. Ну, Мне просто не было шанса, я вообще-то выдумал новое. Мне ну, просто нажимать кнопки, оставать а кучу орды. Да, у нее есть там заклинания, но ладно. Он такой видел, такой ты что делаешь, и такой ты со мной бро. Ты думаешь, что для кого я контент делаю? для то, что победить каркуль тяжело, да, знаю. Можно помочь каркуль. А, э, э, точнее, против не помочь игрокам. вот, помог. Возможно, это не максимум, конечно. Ну что там, друзья? Покажу еще до конца карточку. Но... Возможно, у меня там была секретная база. Да, я бы вроде бы, все захватил, бро. Там, возможно, там еще не база. Бля, мы ресурсы собираю. Нелогично, что я выиграл. А что если ты бы крыло запустил? Даже не знаю. Кстати, да. Это вражеская база. Он даже не достроил. Оу, емай гад, оу майгад. Реально, 42 штуки против Гаргуль, 17 Гаргуль. Он просто решил отступить. Думаю, что если я так под на него, то он испугается. Смотрите. Также горгули сильные, да. Совать я. вражеская так ну да он сильно у меня победил но ну, я не сдаюсь ⁇ -мой-гад друзья давайте еще одну катку крутяка не катка нет клана так тебе не нужно без клана останется. кстати какой там левел Ну просто узнать чё решил не позорить дайте мне сильнейшие разработчики надо да, да побеждаю самого слабаков а сильнейший который прокачены то они не побеждают Блин. О, так это там музыка они а могут забанить канал за это блин это там, музыка потиш там сделали смешать с музыкой что-то бы на канал там музыка давайте еще два на 2 строим. может быть давайте возьму игровую? не спасибо не так я сильная мардан Подождите, а может быть давайте возьмем калима кузнеца прикольно брать, да? 3 2 на 2 нет, не прикольно. А как же обороняться, забрал Так не изгнал. Новых. Новый. Так это так, чтобы не шол врагов. Я так думаю, что это сработает, а если не сработает, то что-то нужно выдумать, но я ну, думаю нормально. Так, еще заклинание. Тут выбор, друзья. 2 на 2. А -а -а. Что-то это? Масса убивает. Так, я масса и могу пробовать, брат, зачем мне Мой напарник сможет я так чувствую. Так, или сила. Сила какая, кстати, она. Ну, прикольная эта сила. Или иссушение. Защита на 200, нормально такая вот. А здоровье? раз 35 процентов мира шикарно слушайте. манит посмотрим как там клан там как люди как нам по клану кстати надо да, выросли на пятое место снова то некоторые по из из того, что я занимаюсь 180 187 место класс это вообще 3 тысячи берет я там, помню, было 1600, стало 1700. А блин, чего такие активные? Я занимаю 124 место, 1400. Что занимает 1540 кубков? То падают, то растут, слушайте. Мы реально можем занять. Может, еще одну катку? Ну, ладно, подождем. на класть. Как класть? Балы. Тун -тун -тун -тун -тун -тун. Битва клана закончился нормально. Снег идет. Что еще может быть круче? Новый режим и хотите, да? Я тоже хочу, конечно. Новый режим. 1, 2, 1, 3, 1, 1. Класс. Может, это не хватает? Что-то есть. Уже хватает. Битва жирафов. Кто длиннее? Или кто больше построит казарм? <laughs> это челлендж. Давайте челлендж устроим. Кто больше из врагов построит казарм. И тот получает, а, рада, тот победил. Или события это будет, да, кстати. События. А того, кто то кто-то будет халтувать. Там ускорял брать. Не, стал научится, что это. Полезная карта. Так меняется игра. Так, как там дела? Эй, гоблин! Я тоже хочу гоблину, кстати. класс Так, и он тоже 6 что на блин или накопил как там у меня на донате сбор точки я меня ты как там тоже построешь на эти теперь классные карты классная нападу хорогулями если нападут я буду строить аромаду буду конечно ремонт делать там отбиваться сначала потом буду подать офигенными картами так два дел вот эту точку сбор меняю потому что ну не хочется, что прям у нас просто есть база еще за сучку реально. Сейчас пос. Не ее нет. А она что я поменял? Да вот Ладно, бро. А ты поменял на вот это вот. И не, по-неским ну, нужно, я же говорил, что 2 на двадцать зайдет, иран. Ладно, так уже будет. Потом. Брах напал. Ты что не видишь? про на тебя напал, ты не видишь? Брон, на О, красава. Так это шутка была? Угу, я красава, угу, Он просто использовал, вот его ошибку. Чувак, на пути напали, чувак, тебе спит, спи. Не спи. А, так я могу бегать, бегать и себе игенешн включить отлично. Как насчет турба? Ну, ну, желательно еще кое-что наука. Ой, только это летающий. Нормально. Давайте, давайте. Битва называется скорость. ты чувствовал что? ну там, не враг чего там нет давай нападем на врага от этого там. Мы давай еще говорим, Артус давайте. Ну, О, дались. Получаем три из комплекта. А, главный класс теперь это был главный класс. Да реально. Дурачок награды грабил. Вот ты рулеточка. Вот. Давай, мальчик, мы хоть даже один поможет чтобы побыстрее нам не брать и так друзья я сверую медали. тоже прикольно да? Это все вроде прикольно а, золотой я же говорю стрисничка лаук нравится ну, у меня кстати он есть такой нормальный И даже сильно может быть его влог а мы ну давайте и кириллический процента. Ах, не было тут тысяч моя получила. Правительство безнадежно. Не столько слог три, из одного класс. Ну ладно, все ночи.